Приветствую всех, и мы продолжаем урок по инвентарю. В этом уроке мы рассмотрим, как сделать стак для наших предметов. Прежде чем приступим, немного покажу то, что изменилось. Там буквально совсем чуть-чуть. Так, сразу откроем инвентарь сустам, это нам понадобится так и здесь насколько я помню у нас я изменил добавил переменную класс класс предмета это основной класс ваших предметов на сцене в данном случае у меня это interactable item и также добавилась переменная stack size это нам понадобится для того чтобы обозначить сколько предметов может стакаться к примеру, какой-то предмет стакается максимум 5, какой-то максимум 10 и так далее так и что-то где-то было еще так, так, так Так, ну, я добавил uh, child от interactable item. Да, у нас есть child. Uh, то есть, как их создать, кликаете Create Child Blueprint и назвал их uh, Base Weapon и Base Usable item. То есть, это базовый эктор оружия, это базовый эктор uh, предметов. У них uh, внутри. Да, если мы откроем, мы увидим, что здесь ничего нет, функций никаких нет. То есть он просто наследует логику нашего интерректа Единственное, что здесь изменено, это изменен превью-меш. Ну, то есть превью-меш да, у нас здесь хлеб. Также у нас и с оружием, ну, практически так же. У оружия здесь добавлены сокеты, об этом мы поговорим позже, когда мы будем работать с эквипментом нашего оружия. Здесь просто добавлен меш, у вас должен просто быть меш оружия, ну в принципе или не быть, пока что это не имеет значения, как будет отображаться визуально это у нас на сцене. Uh, так, и следующее, давайте рассмотрим функции и uh, их создание. Так, uh, во-первых, у нас функция create-Item. Она максимально примитивная, да, uh, мы берем предмет, который мы добавляем в наш инвентарь. Uh, то есть, uh, как это сделать, вы кликаете на функцию и здесь жмете плюсик называете item to stack и выбираете слот структура тип это тип нашего слота который уже в себе содержит информацию о предмете и также количество предметов может ли он стакаться и тому подобное. И все, что мы делаем, это мы записываем в переменную инвентарь. То есть делаем ADD, вызывается это ADD. Так, единственное, это не так. Мы вызываем от инвентаря ADD и добавляем наш предмет да, в инвентарь. То есть предмет как бы добавлен в массив данных, и мы уже можем работать с этим предметом. А, так, следующая функция, следующая функция у нас, так, вес мы сделали в прошлом уроке, насколько да, вес мы делали в прошлом уроке, я не думаю, что я здесь что-то менял, но если что-то менял, вы, в принципе, можете это увидеть и сделать так же само у себя, это не принципиально. В принципе, можно вместо CalculateWeight сделать функцию по количеству предметов. В принципе, это не имеет значения. И также у нас идет функция add to stack. Вот такая вот страшная функция. И мы конечно же рассмотрим ее создание. Единственное что начнем мы скорее всего от функции ADD, item to inventory поскольку она изменена итак что у нас здесь сделано во-первых у нас есть вход в нашу функцию да у нас есть input item to add и тип переменной слот структура то есть создается также плюсик, вы создаете input, тип ставите слот структура, да, и у вас есть уже входной параметр. Дальше, что мы делаем? Нам нужно сделать calculateWeight. Кстати, уточню, что функция является pure функцией. Да, кто не знает, это преобразование функции как бы просто в вычисление каких-то параметров дальше мы берем item to add item to add это переменная является конкретно нашим inputом то есть мы inputы можем вызывать как переменные если мы кликнем напишем item to add да у нас появится переменная но она является inputом это для того что сделано чтобы не создавать локальные переменные Так, и соответственно мы от предмета который мы подаем мы будем рассчитывать вес ну давайте расскажу про вес а, то есть мы берем предмет который добавляется в инвентарь открываем break slot структуру как это делается вытягиваем pin break slot структура появляется вот такая структура ну и здесь можно снять галочку чтобы не видеть лишние пины и также делаем break item структуру также сама break item структура и оставляем только weight мы можем все скрыть оставить только weight и что мы делаем мы наш вес приплюсовываем к текущему весу переменная current way дальше мы проверяем если сумма этих весов а, меньше, чем максимальный вес, то тогда мы записываем это все в максимальный вес, и у нас здесь success, а, то есть это output, выход, а, также new параметр, да, булевый а, параметр у нас идет, и здесь мы его выставляем true, то есть мы добавили вес, у нас все хорошо, ставим галочку true. В случае же, если у нас э, равно или больше необходимого веса, то, соответственно, уже мы делаем false. И мы ничего не добавим в вес, и, соответственно, мы не добавим предмет в инвентарь. А, так, отдай этому инвентарю. Да, если false, то мы ничего не будем делать. Если же true. То мы снова проверим может ли наш объект стакаться если объект может стакаться то мы вызываем вот такой вот макрос давайте перейдем к этому макросу везде где вы видите в данной функции item to add это будет являться напомню нашим input -ом то есть input мы используем как переменную. Чтобы вы не запутались и не создали такую переменную, которая у вас будет с пустыми параметрами, и вы будете спрашивать, почему это не работает. Так, открываем макрос, и здесь у нас вот такая вот проверка. Проверка заключается в следующем. Мы берем наш инвентарь и делаем for loop which break. То есть мы делаем цикл, который мы можем прервать при каких-то условиях дальше мы делаем проверку следующую мы должны сравнить наши классы то есть если наш класс равно-равно классу объекта который добавляется и также этот объект Количество этих объектов меньше, чем максимальный стак. Прописываем end. Вызывается он end boolean. И выставляем branch. И дальше мы уже работаем с локальными э, функциями, которые в себе несут локальные переменные это для того чтобы не создавать локальные переменные мы можем использовать эти функции давайте их рассмотрим это local integer вызывается он просто пишем local integer нам нужен local integer да и также нам нужен assign и здесь мы подаем array index это у нас value да. И соответственно локальная переменная типа integer у нас будет переменной. То есть мы записываем ее локально. И также мы записываем локально э, переменную Boolean. Точно так же, только вызываем Boolean, делаем Assigned и Value мы сами true. То есть, если мы записали, да, мы поставили true и вернулись э, к брейку, э, то есть э, завершили этот цикл. Э, так, и теперь по completed, когда мы нашли, да, с помощью этой проверки мы нашли объект, который мы можем э, соединить мы проверяем local на true то есть да если у нас э, есть объект то мы здесь ставим true и здесь соответственно у нас будет true и если true да то мы уже будем там что-то делать если false то мы ничего не будем делать и также мы подаем local integer это у нас будет стак индекс то есть индекс предмета который мы будем стакать Так, думаю, я объяснил. И, кстати, по поводу того, у вас же здесь будут немного другие параметры. Мы вызываем for edge loop edge break, если вы не знали об этом. И здесь мы делаем split struct pin split struct pin, и у вас получится такой же loop. В принципе, вы это должны знать при работе инвентарями так с этим мы закончили и соответственно да еще скажу что здесь тоже входной параметр первый это x то есть вход и также параметр слот структура тип слот структура ну и выходной параметр true false тип x и также стек индекс integer. Так, здесь мы, соответственно, подаем наш input item to add и подаем мы это все в функцию add to stack. То есть мы заранее можем создать функцию, да? Пока еще не рассказывал, что находится в этой функции. Вы можете создать эту функцию, создать сюда stack index input типа integer и item to add. И по слот структурам вы создаете это в случае если труда и мы переходим непосредственно уже к этой функции так если же у нас false мы просто создаем предмет в инвентаре то есть создаем иконку предмета и соответственно здесь все что у нас есть это не тори это мы уже рассмотрели так add to stack рассмотрим эту страшную, но не особо сложную функцию и то, что мы здесь делаем. Во-первых, мы берем стак индекс и по этому стак индексу мы достаем количество предметов, точнее количество предмета из инвентаря, который мы хотим добавить. То есть берем QALITY и записываем в локальную переменную. Делается так: promote local variable. И я назвал ее current stack. Также мы делаем break slot структура. Напомню, что это делается так: break slot структура. И здесь у нас следующее нам нужен item структура stack size то есть количество сколько мы можем состакать и соответственно количество самих объектов мы приравниваем количество добавляемых объектов так добавляемых объектов с объектами в инвентаре то есть у нас есть два хлеба мы добавляем еще один хлеб да у нас есть здесь два хлеба в этом предмете мы добавляем еще один хлеб из этого предмета дальше мы проверяем и проверяем мы если больше то мы будем делать следующее то есть если у нас объекта получится больше чем нужно чем максимальное количество то мы сделаем следующее мы сделаем set элемент inventory здесь у нас stack index и добавим item to add item структура item quality у нас здесь 0 почему ноль? У нас здесь должен быть один item quality. Также мы делаем break, берем stack size и убираем отсюда current quality stack. Также мы берем item to add item структуру. Напомню, что это у нас будет item to add. Как это делается? Здесь то же самое. Мы делаем item to add и делаем split struct pin. И получаем такую переменную. Так, мы делаем минус и записываем в новый предмет. Да, мы создаем предмет add to inventory. То есть мы возвращаемся сюда, получаем уже здесь false, и создаем предмет а в случае если не больше у нас предметов чем может быть то мы сделаем а, следующее а, мы возьмем наш инвентарь возьмем снова предмет по индексу и приплюсуем а, от нашего предмета который мы добавляем количество к предмету Который уже есть в инвентаре. И соответственно запишем в QALIT-Item по индексу нашего предмета из инвентаря. И выйдем из этой функции. Так, и соответственно у нас здесь true. И теперь перейдем непосредственно к interactable item и посмотрим что здесь происходит так у нас здесь есть interact event это у нас bpi interact то есть это blueprint интерфейс это мы уже рассматривали мы создаем переменную плеера из него достаем инвентарь system и конкретно в эту инвентарь ресурс мы делаем add item to inventory uh, item info соответственно это переменная uh, типа слот структура которая находится в базовом объекте и дальше мы проверяем если success то мы дестроим эктор если не success то мы ничего не делаем то есть в том случае, если мы да, по весу не прошли, у нас success будет false, и мы не добавим этот предмет в инвентарь. И в итоге что у нас получается? Получается у нас следующее. Так, в принципе, я все рассказал. Получается у нас следующее. То, что... Так, давайте я сделаю на весь экран. Мы можем поднимать объекты, да. К примеру, мы подымем, не знаю, мясо, хлеб. Откроем инвентарь. У нас есть мясо, хлеб. Да, из нового, ну как нового, я просто предметом добавил иконку и описание. Мы это все подготавливали в прошлом уроке, да. Я просто вбил эти данные в предметы. Так, и мы можем да, взять еще 2 мяса, да, у нас 3 мяса, 1 хлеб Можем еще 2 мяса взять и увидим то, что у нас здесь максимум 3 предмета, да? Это мы выбираем в объекте нашем, это я сейчас покажу, у нас 3 предмета И все, что мы взяли свыше, у нас 2 предмета Также мы можем подобрать хлеб и еще мясо, да, у нас 3-3, 3-2 и также мы можем поднять э, оружие. И мы видим, у нас есть оружие, но оно не имеет функции stack. Так, давайте открою base weapon и покажу класс default, item info, item структура. И мы видим то, что здесь из стак у нас стоит false. И также Base Usable Item, Class Default, Item Info, Item Структура. Так, у нас здесь тоже стоит False, это я, наверное, скорее всего, выставил в каждом предмете. В принципе, вы можете либо здесь поставить галочку, либо это выставить в каждом предмете. Я выставил в каждом предмете, скорее всего, из-за того, что, к примеру, некоторая используемая еда, она не обязательно должна стакаться. То есть, либо стак либо не стак Давайте откроем, посмотрим. У нас здесь стоит stack, у нас стоит вес 0,7. Иконка у нас стоит мясо, э, имя мясо И класс, соответственно, base.mat, то есть класс самого себя. Здесь мы указываем класс э, самого себя. Это нам нужно будет э, в следующих сериях уроков для того, чтобы мы могли перемещать объекты. И также делать а, выбрасывание из инвентаря и использование этих предметов. А, также у нас здесь так size 3 максимальный и количество 1. Количество 1 это у всех предметов. В принципе. Ну, там уже как вам захочется. Вы можете указать там 20 предметов, к примеру. А, так. Здесь у нас в принципе то же самое, только вес отличается это вы уже по своему вкусу настраиваете кому как нравится и также давайте weapon посмотрим weapon у нас так item info у нас имя иконка вес стак не стоит описание пока мы не делали класс у нас самого себя то есть base heavy x стак тут без разницы Хоть 200 vid если здесь галочки нет то это переменная работать не будет ну и количество соответственно 1 и в принципе на этом все Если у вас будут вопросы у кого-то что-то не будет получаться вы можете написать в Discord либо же написать в комментарии я объясню все подробнее и в принципе давайте еще посмотрим поскольку это все работает в мультиплеере. Да, секунду, я не помню, рассказал ли я о самом взаимодействии. Я повторюсь, да, то, что мы взаимодействие делаем на сервере. Э, проверяем Interact Item, если валидно, то делаем Interact. И вызываем сервер Interact на клавишу E. В принципе, мы это делали подобным образом в практически всех уроках. Это взаимодействие с объектами, это FPS-шутер и, по-моему, еще где-то мы это делали. По-моему, система вооружения стрим. Так. И, конечно же, да, сразу уточню, если вы сделаете все-таки для мультиплеера, так, blueprint, inventory item, interactable item, здесь ведем репликация, и здесь выставьте галочку replicate movement и replicate, для того, чтобы вы реплицировали эти блогпринты, и у вас работала логика на удаление со сцены. И в таком случае, да, это у нас будет работать в мультиплеере. В принципе, здесь особых репликаций никаких нет. Ну и также переменная инвентарь тоже имеет репликацию. Вместе с переменной веса. Да, мы можем подбирать. Мы можем подойти этим персонажам, подобрать хлеб. Этим персонажам подобрать мясо. Мы откроем инвентарь. Здесь у нас 6 мяса. Здесь у нас э -э 5 хлеба. Так, секунду. У нас 5 хлеба. Да, у нас 5 хлеба. Все в порядке. И на этом я думаю, мы закончим урок. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Кто хочет, подписывайтесь на канал. Кто не хочет, не подписывайтесь. Можете ставить дизлайки, если вам не понравилось видео. писали гневные комментарии. И всем пока! Пока.